Друзья, всем привет. Ну, продолжим. Э -э Кто не смотрел мое предыдущее видео «Челлендж 10.5.2 и как заработать 300 долларов новичку компании TLC», вы посмотрите. Вот вверху будет ссылочка, зайдите и посмотрите. А мы пойдем дальше. Э -э я включу экран. Возьмите, пожалуйста, ручки-листочки, запишем, там, посчитаем, чтобы вы видели картину, как э работает маркетинг что вы будете с этого иметь когда вы будете помогать другим людям зарабатывать э, такие деньги. Э, смотрите, в предыдущем э, видео мы посмотрели, что у нас есть дистрибьюторы, новички, которые пришли в TLC, и они сделали товарооборот 500. 50 долларов они заработали 293 доллара счастливый человек новичок в бизнесе он довольный рады и он говорит а что же дальше делать как же зарабатывать больше если хотите больше зарабатывать просто увеличивайте товарооборот и будет больше доход увеличивайте товарооборот и будет больше доход у нас есть еще два других вида дохода, о которых мы сегодня поговорим, это пассивные виды дохода, и они гораздо приятнее. То есть суть заключается в том, что ты помогаешь людям, а они э, зарабатывают, и тебе еще компания за это выплачивает деньги. Смотрите, когда человек сделал челлендж вот, 10-5-2, Вот вы пришли в бизнес и вы сделали эту программу. Первый этап вы заработали 293 доллара. Дальше вопрос: что я буду получать, если я буду продолжать делать то же самое? Смотрите, когда вы подписываете ваш человек, вот который, смотрите, приводит в бизнес, вот вы приведете в бизнес такого же человека. Вы э, научите его делать вот этот челлендж 10, 5, 2. Он сделает вот он сделает 10, 5, 2. И он, э, 10, 5, 2, и он заработает вот, вот эти 293 доллара. Да? Он, во-первых, вам спасибо, скажет. А что вы с этого получите? Смотрите, за два новых партнера, которых он подпишет, два партнера. Вы заработаете 20 CV, вам пойдет в бинар. За 5 клиентов вам пойдет 50 CV. Вот сюда. Если в левой стороне, то в левую сторону. И человек в месяц один раз делает активность. И я буду показывать на примере активность одного продукта 40 CV. Поднимется в бинар. Вот вы только подписали человека и он научили его делать программу 1052, вам поднимется 110 CV в левую сторону. За то, что вы его подписали, вы тоже получите комиссию. И вы подписываете, например, второго человека вправо, и он делает челлендж 1052. И вам то же самое поднимаются вот эти 110 CV. 110 CV. И теперь э, давайте будем смотреть. За первый месяц, давайте возьмем помесячно, что человек делает программу 5 лентов 2 партнера в течение месяца. Вам в левую сторону поднимется 110 баллов. 110 CV и в правую сторону 110 CV По маркетинг-плану, по бинарному виду дохода мы считаем бинар, бинарный вид дохода. Когда мы строим две команды, вам компания выплатит 10% с меньшей ветки. Даже если они одинаковые, 110 это будет у вас 11 долларов дохода. По бинару мы считаем. И давайте мы просчитаем э, с вами систему такую, что все наши партнеры будут нас дублицировать, повторять. Наша задача сделать 10-5-2, э, научить двух человек, и чтобы они делали то же самое. Во-первых, люди, сделав товарооборот 550 долларов и заработать 300 долларов, это очень круто. И давайте вот первый месяц, да, вы заработаете 11 долларов. Давайте считаем второй месяц. Второй месяц. Наши два человека, мы им помогаем, чтобы они подписали своих каждый по два человека. И мы помним, что от всех людей, которые ниже нас будут, мы будем э, получать баллы. Смотрите, с этого человека 110 баллов, с этого 110, 110 баллов, этот 110 баллов и этот 110 баллов. У вас в левой команде будет 220 баллов и в этой команде будет 220 баллов считаем 10 процентов с меньшей ветки вот вы заработаете по бинару 22 доллара и идем дальше давайте прочитаем 12 месяцев причем это будет смотрите это будет Те люди которые вот в первый месяц смотрите вот они будут зарабатывать по 300 долларов вход бизнес 100 долларов как мы говорили в начале а человек будет зарабатывать 300 долларов и нам Наша задача создать эту группу людей чтобы они дублицировали все зарабатывали деньги пользуались классными продуктами и могли повторить э, на третий месяц Давайте я просто себе записал на новички вот эти четыре человека четыре человека на третий месяц научат каждый по два приведут в команде будет 8 человек которые по 110 110 cv делают товарооборот это товарооборот будет 880 CV да общий у нас будет 440, Верслав, не мешай мне, пожалуйста, 440 CV, пойди в другую комнату, слева 440 CV справа, это будет 10%, и вам компания начислит 44 доллара, 44 доллара. Это третий вид дохода бинар. Все остальное вы можете подписывать людей, продавать товар, клиентов подписывать. Это вам само собой будет по маркетинг-плану платиться. Но нам я хочу вам показать видение, что произойдет дальше, если вы будете правильно обучать людей делать челлендж в течение месяца. Пять клиентов и два партнера на продукт, который работает. И люди будут постоянно пользоваться этими продуктами, и вы будете каждый месяц с их товарооборота получать деньги. Итак, в следующий месяц 8 человек, каждый по два, подпишет новых партнеров бизнеса. Это будет 16 человек, в вашу команду прибудут, которые сделают по 110 баллов товарооборота и он станет у вас уже 1000, 1760 CV. То есть 880 слева, 880 справа. Здесь у вас ранг, вы становитесь менеджером. 500 баллов меньше ветки, вы достигаете ранга менеджера. Менеджер. 10 процентов вы получите 88 долларов пятый, э, пятый месяц в пятый месяц вашу команду придут уже здесь 16 человек новых 32 человека которые по 110 Баллов сделают товарооборот в течение месяца да э, у вас э, здесь сработает давайте буду писать 1760 баллов слева и 1760 справа то есть это ранг уже у нас называется директор а у директора открывается еще один вид дохода. Директор получает уже matching бонус с первой, со второй линии. С 1760 12% доход по бинару составит 211 долларов. Это пассивный доход, помимо всей вашей работы. Шестой месяц. 64 человека по 110 баллов и у вас товарооборот будет 3520 на 3520 у вас ранг будет восходящая звезда вы пишите со мной не просто смотрите видео вам нужно писать и считать вместе со мной 12% с бинара, видите, от директора уже растет бинар с меньшей, выплата по бинару с меньшей ветки. 422 доллара вы заработаете по бинару. Идем дальше. Седьмой месяц. Э, в нашу команду придет новых 128 человек, и за месяц мы их научим зарабатывать 300 долларов. Товароборот будет... Э, 7040 слева и 7040 баллов с правой стороны. Это ранг уже исполнительный директор. Исполнительный директор по бинару. По бинару зарабатывает уже 14%. процентов Растет доход с меньшей. Семи вот мы считаем, меньшая ветка. 7014 тысяч четырнадцать процентов, это более 985 долларов. Девятьсот долларов. Здесь уже начинаются серьезные доходы, тем более это только по одному виду дохода. 128 человек. Каждый по два, всего лишь по два за месяц. 256. пятьдесят это будет у нас 14 080, и еще с этой стороны 14 080. Это ранг регионального директора. Региональный директор... И доход его составляет в меньшей ветке 17%. 17% доход состоит 2393. Вот ваш покорный слуга, это делал неоднократно такой то товарооборот. И я знаю, как это делать, поэтому я с уверенностью говорю, что это все реально. На 9 месяц 512 человек. Каждый они делают по 110 CV, товарооборот 110 CV. Здесь будет 28 160. С одной стороны 28 160 справа. Это ранг национального директора. Национальный директор. И его доход по бинару растет. 20% становится. 5632. 5632. Долларов доход по бинару. Давайте еще 3 месяца. Десятый месяц у нас. Десятый 10 месяц. 1024 человека. 1024 человека. По 110 баллов. В течение месяца сделают товарооборот. Левая команда 56 320 баллов. И справа 56 320. Этот тракт называется у нас глобальный директор. Глобальный директор. И он э, получает доход 20% по бинару. 20% по бинару это 11,264. 264. 11 264. 11 месяц. 2048 человек. Они будут делать такой же товарооборот. Уже будет здесь 112 640 товарооборот. И здесь 112 640. Это ранг уже амбассадора, больше 100 тысяч. Ранг амбассадор. амбассадор. И у нас в команде есть много амбассадоров, людей, которые достигли такого ранга. Амбассадор получает 22%. Доход амбассадора по этому виду доходу составит 24 тысячи. 780 долларов. Давайте еще один месяц. Посчитаю. Вам. Э, команда 4096 человек. 96 человек. Э, уже будет товарооборот 250 тысяч баллов. 250 тысяч. И с таким товарооборотом э, человек уже в ранге исполнительный директор. Исполнительный директор. 25% по бинару он зарабатывает, этот человек. Это приблизительно э, в теории 62 500. Все это я вам теорию пишу, потому что на практике плюс-минус э, цифры э, по-разному считаются. Может, не каждый по два будет пригласить, кто-то три приносит, кто-то четыре. Ну сама цель, вот смотрите, чтобы в команде было 4 тысячи человек, и ваш доход будет вот такой за месяц по бинару. Если в два раза меньше команда, у вас будет 24 тысячи доход. Тысяча человек команда, вы по бинару будете зарабатывать 11 тысяч. И кроме того, я хотел сказать э, самое главное, что у вас, когда от ранга директор, когда вы становитесь директором, вы еще будете зарабатывать мэтчинг-бонус с первой линии 50%, и со второй линии вы будете зарабатывать 10%, то есть от заработка ваших людей. И так далее. Восходящая звезда. Вот исполнительный директор, он получает 50% с первой линии и 20% со второй линии зарабатывает. От заработка людей. Оригинальный региональный директор, он зарабатывает 50% с первой линии от заработка людей и 30% со второй линии национальный директор 50 процентов а со второй линии 40 процентов и глобальный директор уже идет 50 процентов с первой линии и 50 процентов со второй линии и об этом мы поговорим подробно в следующем видео по вот по этой системе мы начали вот обучить двоих человек, чтобы они заработали 300 долларов, да, 293 доллара. И что вы будете зарабатывать, если вы будете их в дальнейшем обучать? И вам выгодно обучать людей. Вот мы нарисовали вот ваше первое поколение, люди, второе, третье. От любого поколения, от любой глубины вы будете получать вот, вот эти баллы. А баллы они превращаются в деньги, мы посчитали сейчас. И нужно дальше строить глубину, обучать людей. И я хочу сказать, что начинать с малого, просто сделать J52 челлендж, J52, заработать 300 долларов, новичку это очень приятно. А Когда ты начинаешь помогать людям делать то же самое, они счастливые люди, они стартуют в бизнесе за 100 долларов и зарабатывают 300 долларов. Они начинают приносить деньги домой. А когда у тебя получается обучать этому все, всю свою команду, твой пассивный доход по бинару начинает расти. Вот вы посмотрели видео. И затем мэчинг-бонус – в следующем видео я запишу, сколько вы еще будете зарабатывать по мачин бонусу Мэчинг-бонус – это заработок от заработка ваших людей. Вот в этом видео я показал, вы пригласили только 2 человека в первую линию, ваши 2 человека пригласили каждый по 2, у вас оказалось 4 человека во второй линии. И сейчас я покажу, что такое доход по мачин бонусу И вы увидите картину, э, сколько в TLC можно зарабатывать. То есть из этих двух видео вы видели, что за личную работу вы можете от клиентов и от подписания зарабатывать хорошие деньги. Вы увидели, что и пассивный доход очень хороший. И вы сейчас увидите, какой щедрый мейчинг-бонус у компании TLC. Подписывайтесь на мой канал. Кто не смотрел первое видео, обязательно пересмотрите его. Оно здесь будет в подсказках, либо на моем YouTube-канале вы можете посмотреть и найти это видео. Пока, Патяна.